Когда скромня Говард отдыхал от С Геральтом и Риви он песню эту пел. Сразился белый волк с велеречивым чертом, Эльфов покромсал окрамсал как когорты.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 Ведьмаку заплатите, зачтется все это Он хоть на край земли справиться готов, Сразить всех чудовищ, убить всех врагов. по всех прогнал, всех за, прогнал дальний перевал, за дальний высокие перевал высокие горы на вечный привал он бьет не в брови а в глаз был ранен много раз он людям товарищ всегда он за нас к чему эта вражда никак я не пойму он нас защищает, так налейте же ему Ведьмаку заплатите чеканной монетой Чеканной монетой, Бог Ведьмаку заплатите, начнется все Если вы заплатите подпиской и лайком, Подпиской и лайком, И тогда станет ей веселей момента.